Вспышки молнии то и дело освещали путь в мерцающей грозовой темноте. Оглушенный водитель мучится по дороге уже долгое время, возвращая тела сталкеров, к которым зона потеряла свое терпение. Внезапно яркая вспышка света ударяет грузовик. Здесь путешествие мертвецов и закончится. Со временем гроза закончится. Человек в спешке приближается к обломкам. О грузовике смерти он знает. Сбавив скорость, он ненадолго застыл на месте. Он никогда не мог привыкнуть к облику смерти невзирая на то, сколько раз он его уже видел. Он осматривает тела. Сначала одно, затем второе, за ним третье. Вдруг в попытке встать одно из тел шевелится, открывая глаза с пустым бессмысленным взглядом, явно отказываясь быть в числе тех, кто отправился на тот свет. Этот, похоже, живой. Счастливчик. Хотя кто знает, что для тебя лучше. Посмотрим, сколько за тебя отвалит. Незнакомец подбирает тело, перебрасывает через плечо и уносит к местному торговцу. Ну что ж, друзья, всем добрее вечерка, дня или в любое время, когда вы это смотрите. У нас начинается прохождение Lost Alpha. Давно у нас не было никаких прохождений на канале, и уж тем более каких-то прохождений, связанными с другими играми. узнать себе, квест у нас что? В квесте говорится? Ну-ка. Я очнулся в каком-то подвале, а память совсем отшибла. Похоже, нужно разузнать, кто я и где я нахожусь. Ну, давайте сначала лучше осмотрим все здесь получше. Потому что у нас здесь фонарик или что-нибудь вообще у нас... Ингендарь пустой у нас. По телеку идет, Ну, сталкер. Билд, по всей видимости, старый. Нет ли здесь ничего? Нет, к сожалению. Тут у нас ничего же нет. Но тогда сейчас посмотрим. Записочка какая-то. Правила и нормы. Установленные в, су в, в супе. В каком-то супе. Установленные. Хорошо. Давайте... Ой, кстати, я что-то только сейчас понял, что я бегаю на... Х это, это не дело. Давайте на другую поставим кнопочку. Вот так. Все, великолепно. Так, ящик, ящики. Ну вот, в принципе, все, что мне и нужно, ты в ящике. Да, все, что нужно поместилось. Тут уже ничего нет, тут тоже ничего нет. Ну, давайте поднимаемся. Что же тут? Сидорович. Ты в моем бункере. Я Сидорович, торговец местный. Три дня назад полния шарахнула в грузовик смерти, и мы нашли тебя среди его обломков. В живых остался только ты, остальным повезло меньше. Я ни черта не помню, что еще за грузовик смерти, и почему выжил только я. Короче, меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится А по твоей теме постараюсь разузнать Хрен знает, на кой лет тебе этот стрелок сдался Но я в чужие дела не лезу Если хочешь убить, значит есть за что Давайте еще сделаем погромче звук Громкость персонажей Вот так, думаю, будет достаточно а теперь слушай меня внимательно. Я не знаю, кто ты такой и через что прошел. Но если ты поможешь мне, то и я помогу тебе. Смекаешь? Если поможешь разыскать этого стрелка, то в общем я готов на тебя поработать. Не против, если я тебя буду называть Мечуна? Ты все равно своего имени не помнишь. Еще одно дельце. Но сперва выбирай. Тебе как новичку объяснять все подробно. Или может ты у нас опытный и сразу готов выполнять задание. Ну давайте... Давайте меченый, ладно, валяй Я почти все забыл, но определенно помню, как обращаться Давайте этот да, да, вариант Ух ты, елки-плак, сколько тесно Вот это по-нашему, думаю, сработаемся Мы же тебя почти невредимым из этого крусовика смерти вытащили А вот КПК твоему не так повезло Впрочем, он вполне себе работает Карта, все... Карта в порядке, записи можешь проверять Контакты, сообщения получать Разве этого мало? Все равно заметить ум... <смех> заменить у меня его нечем так что пользуйся пока этим. А теперь, слушайте, там АП стопудов саму зоку будут. <смех> я представляю, что сейчас будет. А теперь давай к делу. Добро, я о тебе ничего не знаю. Поэтому хочу посмотреть, сможешь ли ты простые поручения выполнять прежде, перед тем, как я тебе доверю настоящую работу. Мне для одной сделки нужен артефакт. Новички рассказывали, что видели какой то в болотце недалеко отсюда. А это может быть как раз тот, который мне нужен. Не хочешь проверить, А? Принеси, арти... Принеси артефакты, да, и продолжим разговор И да, кстати, я еще такую хреновину нашел у тебя Самодельный прибор, который помогает обнаружить артефакты Такие в зоне год назад были популярны А сейчас, строго говоря, никому он нафиг не сдался не а Все стараются приобрести что-то посерьезнее я уже покопался в этом детекторе, и одно могу сказать точно. База данных вшита намертво. Но простые артефакты он все же видит, так что радуйся. Впрочем, я все-таки советую тебе прикупить у меня отклик. Это детектор начального класса, и он на порядок лучше той подделки, что у тебя в руках. И так уж и для тебя сделаю скидку. Так, окей. Надо музыку вырубить. Да, я все понял. Схожу за твоим артефактом, может и память немного прояснится. Стоять. Все. по музыку просто так тут не выключить. Ну, ладушки У тебя ничего нет. Дверь заперта, тут спуск. Так, у тебя прикупить детектор отклика. Да, вот тут... Вот, теория, или что это? 420 рублей, так у меня 0. А, это вот его отклик. Вот это, да? Да, детектор. О, oh, 14 тысяч рублей. Нет, спасибо, Сидорович. А вот еда. Хотя у меня есть еда, в принципе. Проблема в том, что у меня... А, нет, у меня есть ПМ. Да? У меня пистолет по теории есть. Вот он. Да, и патроны к нему. Плюс еще какой-никакой детектор тоже присутствует. Причет. Причет. Сталкер, очнулся наконец-то. Я-то думал, уже и не увидишь, и не придешь себя. Да уж, голова болит, конечно. А ты кто такой? Я, я притчат. Сталкер из местах Это я нашел тебя в грузовике неделю назад. А что за грузовик вообще? И где он сейчас? Да тут, на, самом, на самой кромке кордона, где уже и до свалки недалеко тащил тебя оттуда на своих двоих. Тут ты крепыш. Знаешь, всегда ведь надо помогать, если можешь. В зоне-то оно как? Как аукнется, так и откликнется. Сегодня я помогаю, завтра может мне помощь понадобится, и дай бог, будет кому помочь. А те сволочи, которые привыкли плевать на других, обычно в бандиты идут. По псевдо жить, по собачьи выть. Поэтому и помогать таким никто не станет. В общем, спасибо тебе большое, что спас меня. Я в долгу не останусь. И тебе спасибо. Одно ведь... А оно ведь как? Ласковое слово лучше хабара. Хотя, а зарабатывать-то тоже надо. Мне тут Сидорович поручил пару заданий по сочистке округа от мутантов. И я подумал, что тебе было бы неплохо освежить навыки охоты. Заодно и рассчитаешься со мной. Но в таком прикиде, с, таким, с такой пуколкой я вряд ли смогу драться с мутантами Которых я, кстати, припоминаю хорошо Что за прикид? Э, тут не у всякого новичка будет и такое Глаза боятся, а руки делают оружие Но я с ним помогу немного, это запросто А ты вроде по какому-то заданию шел? Ну тогда давай, потом поговорим Хорошо, тогда еще увидимся Хотя в Сони я бы не стал загадывать, будь как будет Но я побежал Так, ну что ж у меня всего 8 патронов так понятно. А, нет, надо в разгрузку как-то да? угу. Так, все 60 патронов. И мне надо, давайте Quake Save. А, Quake Save так не работает, да? Ну подожди, а сохраняться только у костра можно? А нет, можно. Так нормально. Ну, тогда направляемся в сторону аномалия. Не, но ну, графика, конечно, в Lost альфе это это не билдовская, сразу сказать. Хоть я знаю, что Lost Alpha сделано по билдам. Намного на них опирается, но слушайте, Oblivion Lost. Ек, я сейчас чуть-чуть в аномалии не взлетел. Обливин Лост все-таки по-другому ее совсем передает. ну здесь аномалия, да? Это я ворами, конечно, обошел. болот недалеко от. Будь очень осторожен вблизи аномалии. Как только слышишь сигнал детектора, бери болт и кидай перед собой. Теперь иди и принеси мне тот артефакт как в этой тихо это хорошо что можно выбежать из нее я порадовала аккуратно вот это здесь он. Вот это я зря залетел. Все, мнек. Ха-ха, нет, лучше давайте отгрузимся. Детектора Бери болт и кидай перед собой Теперь иди и принеси мне тот артефакт угу. Артефакт нашли Колючка Радиация плюс 8 Желательно было уже сразу отбегать И отдать его Попали в аномалию? Ладно, окей Ничего не попали Заодно ничего не повредили Хорошо. Сейчас отдадим этот артефакт, Сидоровичу, и поговорим, что с ним будет дальше. О, хорошая нычка. Хабар принес. Да, принес. Кажется, я нашел артефакт, который ты искал. Хорошо, очень хорошо. Понимаешь, большинство бы убежало с добычей. А я бы куковал бы тут с кровососами. Теперь я вижу, что тебе могу доверять. У меня к тебе еще одно дело Похоже, один из моих связных в опасности Наверное, военные его засекли Буду очень благодарен, если ты ему поможешь У него с собой флешка, которая мне очень нужна Нельзя допустить, чтобы она попала не в те руки Ну так что, поможешь старику? Так, мы потеряли колючку Получили 350 рублей Ну вот вопрос а Много ли, а много ли хватит? Хорошо, я схожу проверю, но помню Услуга за... Да-да, только ты поторопись Я отметил то место, откуда э, То место, откуда он выходил на связь На твоей карте в КПК Уже иду. Так, ладно Вы погнали, ребят, чего уж Где он, кстати? Да-да, спасибо угу. Вот оно местоположение связного Ну, давайте направляемся Ну что ж, сделал время а и час, пора немного поработать Ты просишь мне помочь, если сделать... или сделать все за тебя? Наглость? Второй монолит А наглость с упрямым водились два... О, э, что? А, водились... Да оба в карусель угодили Просто помочь, косточки размять Подожди, я выручу тебя... Что за прикол? Что-то было Косточки размять перед вылазкой тебе точно не помешает Я вроде уже говорил тебе об этом Собрались, э, псевдоплотик, спасти. Собрались псевдоплотик. А, да забыли ее приобрести, я не понимаю, немного, ну, но он сейчас в нихнем. Я вроде как только после амнезии, да еще и с клеймом. Да ладно, не серчай ты тебе совет, ходить на мутанта с пистолетом дело гиблое. Ой, сталкер знает, что в споре с мутантом глотка ствол лучший, вариант лучший аргумент. Держи мой обрез, мне он уже не нужен, а тебе пригодится на первых порах. Теперь давай за мной, мутантов не бойся, снорки боятся, в рыжий лес не ходить, однозначно пригодится. Только у меня же задание от Сидоровича есть. Да, там парень под вертолет попал, туда уже поздно бежать, так что пойдем. Мне, мне поможешь сначала, ну пойдем. Uh -huh. Я такой не понял. Кому что помочь? Ну давай сначала действительно тебе поможем. До... Нет, сохранимся. Давайте у меня есть идейка. Мы сохранимся, Сохранить. Вертолет-то улетел. Это действительно, может, он ты и прав. Что смысл ты ему уже помогать? Далековато ты, по-моему. Чешешь, дружище. Тридцать патронов. Сейчас все тоже навесим. Вперед. Я так понял, мы с ним идем на, на плоть. Нет, все-таки сталкерская атмосфера совершенно другая. Таких игр сейчас мало. Все-таки феномен российского. СНГ скорее, игра промо. Столько времени игра популярна. Достаточно таких. Не в узких даже кругах. Много кто об ней говорит. И вот сейчас ждут все сталкер 2. Посмотрим, что выйдет. Зажмем кулачки за GC. Будем надеяться, что у них все получится. Далековато мы идем, слушай, дружочек. Слушайте, вот прикиньте, что было, если бы такой вот сталкер вышел в том 2007, по-моему, году, если я не ошибаюсь. Когда вышел тень Чернобыля. Угу, вон, плоть я вижу. Ну, пойдем разберемся. Я даже немного сделаю наглость и пойду первым. теперь первый, скажем мутантов тихо опа отходим отходим готово а с них можно собрать да можно но пока нечего угу. с тебя тоже нечего хорошо ну пойдем другое, теперь место искать. Как-то легко развалились в площади. И с тобой поговорим. Пожалуйста. Тогда и сел, и тут у вас зверушки. Это еще не все. Пойдем теперь еще второе место защищать. В зоне нет трудных дел, нужны ли усердные сталкеры. Вперед. Ну пойдем. Автоматик такой еще неплохой на самом деле. Почувствую, что он по аномалии прям идет. Звук такой. Mm. Mm. Группа сталкеров где-то. А это ведь АТП. Да, ежнее здесь АТП бандитская было. Здесь переход в темную лощину. Кстати, мне бы с этим пареньком поговорить. Связной. Посиди здесь, сейчас я подойду. Черь. Дружище, ты где? Показывайся. Угу. Все-таки связному не повезло. Ладно. Отдадим флешку. А пока пойдем к нашим спасителям. Все-таки зачистить территорию тоже надо. Вон они, кабанчики. Тоже рискну. И пойду на них прям так вперед. Надо сохраниться, кстати проще конечно, через консольцы его делать. А вообще, на какую кнопку быстро... сейвы? почему они не забинжены, как в оригинальном? Сохранить F6. Хорошо. Ладно, будем, будем знать, что F6. Пить второе скопление. Здорово. А, тут уже поинтереснее, мутанты. Знаю проблем на и куда вы э куда вы постойте все разбежались друг так кабанчик тыка лягай отдохни дружище так тихо ай сзади кабан другой цапнул елки палки аккуратно аккуратно где он вон бежит вон он иди сюда кабанчик иди сюда Да, чуть-чуть все-таки цапнула меня. А, с них что-нибудь выпало? Ничего, к сожалению. Так, у меня бинт есть. Очень отнимается, поэтому давайте используем бинт. Наверное, съедим. А, почему-то, же бинт как-то слабовато использовался. Она все проходит. Вроде, справедли... Вроде справились. Кстати, несет от них жутко. Аж глаза слезятся. Назвался артефактом, полезай в контейнер. Так что крепить. Да. Зна знатно мы с тобой в команде поработали. И что теперь? Читай, что мы теперь друзья, и ты можешь. О, и ты мне больше ничего не должен. Вступай теперь сделай то, о чем Сидро просил. Бинокль. Бывай. Так, хорошо. Мы уже, кстати, сделали то, что нам Сидорович велел. Вот, нормально. Итак, под нож Что сказать-то? Возвращаемся к Сидоровичу, отдаем флешку. Это как Ну-ка. Ага. Это что еще? Угу. Так, а к чему это было показано? Это аномалия... Только подумай, в следующий раз это можешь быть ты. Не забывай проверять дорогу болтами. Хорошо? Все, до связи. Угу. Ах, ладно, понял Неплохо наверное. А как Тидорович вообще об этом узнал? Как он понял, что здесь вдруг а, плоть умерла Странненько Ладно, а, кстати, сейчас чуть и не попали-то в эту аномалию мою. Интересно, а здесь осталась нычка на крыше Как у стандартном сталкера. Сейчас это проверим Еще у волка будет сейчас квест Надо будет и с ним разобраться тоже Ну что ж, есть что-то, да, есть. А, твой связной мертв, но я нашел его флешку. Она-то мне и нужна. Мертвец там был только один? Да, больше тел не было. Да, у меня для тебя еще работа. Есть второй парень, он на фабрике должен сейчас быть. Ты, наверное, его уже видел. Там полно, так что он явно не жилец. Он мне вещи... Но мне, но мне вещи его нужны. Да и уголовников неплохо бы оттуда вытравить. Поговори с волком. Он может нескольких своих ребят... Тебе подмогу даст. Ну, хорошо, говорю Так, тебе бы что-нибудь продать. Или мне нужен бинт, будет купить? У меня 1000 рублей, бинт. Но, ну, скорее всего, аптечку еще Аптечка дорогая, елки-палки. Дорогая аптечка. Больше-то мне, в принципе, и ничего и не нужно. Батарейка. Фонаря у меня, к сожалению, нет. А, у меня есть фонарик, да? Фонарь. У него еще батарейка. Я не знаю, брать ли батарейку, но денег-то у меня не так много. А вот еды. Еды бы надо взять. Что такое? комплект В принципе, все. Нормально Удачные будет. Ходы, Удачный. А подожди, я еще что-то Сидоровичем должен? А, е-мое! Крысалком, вернуться к Сидоровичу. Ну-ка, если я сейчас вернусь, то что будет? Что интересно. Нужна работа, пока ничего нет. Хорошо, тогда пойдем по основной цепочке квестов. Будем смотреть, что тут будет дальше. Да, деревня заросла прям очень сильно Угу Здесь какие-то уже, это необычно какая-то деревня Прям новые какие-то места добавлены Ну-ка тут что такое Ну тут волк Ой, слушайте, а это ведь место, где должен, должен был сидеть жаба, да? Из Обливин Лостер-ремейк Ведь здесь главный герой просыпается, насколько я помню Волк и волк а, Сидорович сказал, что ты можешь помочь мне справиться с бандитами на фабриками если информация и координаты тебе помогут, то да, без проблем. А новичков пару не дашь, опыта наберутся, да и мне не помешают. Раз такое дело, Петрук с своими бойцами может тебе помочь. Они уже давненько рвутся зачистить фабрику. Больше никого дать не могу, так что дело, так что дело туго. Военные эти еще, сволочи, слетят за нами со всех... Эм, все глаза. Почует возможность, штурманут лагерь и перебьют нас к чертям собачьим Ладно, давай так, если впрямо избавишься от бандитов, там тебе небольшую награду Лично от себя, устраивает? Да, устраивает, тогда к твоим Мужики, я к вам посылаю человека Действуйте по обстоятельствам Если со счете нужным, атакуйте При... Хорошо, волк, присылай Только пусть не мельтешит здесь Конец связи а? Оружие убрал Стандартный разговор Так, а ты кто? Какая жизнь? Я тут поход собираюсь, а ты вроде опытный, да и снаряга у тебя прилично. Нет желания составить не компанию. А, это. Угу. Ну, я понял. Ладно, ну, другой раз, действительно. Это, видимо, парень, который просто проводник. Так, на верхнее здание как-нибудь забраться бы. Нет ли тут кого нибудь хабара лишнего? Так, а вот эта штука, она прям сильно опасная. Да, достаточно сильно опасная. Ничего себе, у тут лежит, ребят. что можешь предложить энергетику. Энергетику я купил, действительно. Абинд. 34 рубля. Всего за бинт. Слушайте, так это действительно лучше им продавать. Ну-ка, хлеб 34 рубля. Как-то даже дешево, на самом деле. Да. Лучше обменяться все-таки со сталкерами, чем с торговцами какими-то подешевле выйдет чем-то аптечку покупал ну она аптечка то мне может еще и пригодится так ребята а вы снизу что ли да уже снизу спрятались ребятки ну так фонарик Л. Здарова, ребятки. Ну как вы тут? Петруха. Привет, мужик. Волк уже сообщил о тебе. Вопрос у тебя есть? Да. Сколько бандитов в лагере? 5 или шесть. Большинство сидит внутри основного здания. Но, думаю, кто-то контролирует вход с севера. Ну что, начнем потихоньку? Слишком много шума подаем. Я лучше один попробую. Да, поднимай своих. Погнали. Мужики, тут волк прислал нам подмогу. И приказ атаковать. Так что вперед! Герой! Свой. Ну погнали! Зачистим АТП. Всего-то трое. А мной четыре. сидит человек пять. Это минимум причем. Поэтому сейчас будем максимально аккуратно это как-то прокручивать. Угу а тут думаю что ты сгинул в аномалии пес признаюсь, я разочарован я не доставлю тебе такой радости в любом случае товар у тебя? да, вот здесь у меня от него кровь ты в жилах так что держи его в контейнере ты доставишь его клиенту, как мы договаривались и наш контакт заплатит тебе, когда мы получим подтверждение вопросы? нет, учитывая клиента, я буду быстро он нетерпелив, как бешеный пес Интересно, что бы он сказал, услышав это от тебя? Оставим подробности. До встречи. Что за? Угу. Так, аккуратненько сейчас. О, воу воу воу воу Вы куда так начали? Я думал, шкаф меня спасет, но нет. А куда же делался тот самый наемник? Так, тихо. Я в здание зайду. Ай-яй-яй! Ай, ай. Тихо! Ребятки, поспокойней. Обходим. Обходи ту фон. Бонжур! А что ты такой мощный-то, а? Ляк, отдохни. Слушайте, их слишком много. По-моему, их побольше, чем нам сказали. Забираем. Наверное, ПП поставим. ПП у нас стоит уже. Так, аккуратненько. Патронов-то на него нет. Нема патронов. У тебя что? ПП не будем забирать. А, вот, все заберем. И у тебя тоже. Прикрой меня! Иду, иду. Да, слушайте, вы, вы сами достаточно хорошо справляетесь на самом деле, да? так, то Так, где-то вот здесь бегает один в здании, да, я так понимаю, или в кустах. Стоп, где он? А, ты тут валяешься. Терадин, давайте все это заберем, может, можно будет продать Жабе сидоровичу Здесь лежат двое парнишек О, курточку можно его забрать В принципе, у него курточка получше Явно будет Те карусель, а второй Можно выбросить Хотя, стой, 200 рублей Если его можно продать кем Вы там стреляетесь Ребят, с кем вы там воюете сейчас? А, еще не все Я думал, мы уже закончили на <света> все выходит спортсмен так этих я полностью попал нет пистолет еще взять Я наверное, прям все все у них заберу вертолет военный слышу и к добру это так а, мы не с тобой к сожалению разговаривали мне петруха нужен вот он дружище Доброго дня. А, стоп. Что за прикол? Найти связного А где тут? Ну это... Хотя он где-то должен быть тут, да? Так, ладненько. Найти связного А где он может быть? Может где-то на третьем этаже. А, вот он сидит. Ты? А, нет, вот он валяется, какой-то паренек Карманы, персональные компьютеры Угу Поговорить с волком, тогда не обновлено найти второго связного Ну, с волком так с волком, пойдем Возвращаемся тогда на базу Посмотрим, что скажет волк на этот счет Ну, давай, волк, рассказывай, что тут бандиты мертвы уже нас слышно отличная работа мечный извини что не недооценивал тебя дружище вот держи обещанное. теперь народ обоснуется на этой фабрике и проследить чтобы бандиты больше не возвращались выпивать из нас артефакты Четыре аптечки два бинта препараты миральную воду найти второго связного кстати я видел там какого-то наемника если конечно это тебя интересует в общем спасибо за награду Так, с наемником плевать ну ладно Пойдем, поговорим с Сидровичем уже. На этот счет. Очень много патронов у меня. Прям очень. Ай, на четверку, на пятерку просто выкидывать. Так, а у меня ножик есть? М -м -м, не понял. Я, а, у меня ножа нет. Хотел разбить этот. но не получится. Вернулся? Да Второй свой связной тоже мертв. Я нашел у него артефакт и КПК Отлично, отлично Из-за этого артефакта заказчик уже нет начал Что касается КПК, то это лучше Это только для моих распутных глаз Ладно, мечный Как будет у тебя время, обсудим с тобой кое-что Какое какое дельце Консервы, консервы, аптечка угу. Так, я тебе могу О, фонарики я тебе могу продать это Хорошо эти два пистолета можешь забрать гармошку только водки мне не нужно воду оставлю воду я наверное все таки оставлю торговать больше у тебя нечего взять а знаете я бы наверное бандитскую куртку переодел потому что у, у меня она так себе давайте а эту мы продадим сохранимся и продадим курточку свою за 500 рублей нормально у нас уже полторы тысячи есть мне бы патрончиков на вот эти да 60, как раз половина нашего бюджета давайте на поясах сразу повесим все ну-ка а тут нельзя доставать. ладно что-то там хотел обсудить есть тут одно дельце требующее деликатного обращения за выкладывай давай что за дельце такое один из моих связных а, вляпался лисом зовут может, ты его увидел уже? Его в заложниках взяли, эти подонки из греха. Но эти выглядят как зомби, только на деле еще хуже. Едят, пьют и по нужде в кусты ходят, как нормальные люди. Да только взгляд у них какой-то лютый, жуткая вещь. Даже бывалые с ними не связываются. Сходи и узнай, чего им надо. Только в штаты. Не только в штаты. В наложи, когда я их увидишь. Не наложу, будь спокоен. Посмотрим, что у меня с ними получится. Так, а сколько же у тебя звездных еще? Работа, артефакт медуза. Ладно, пока не будем. Ну, наверное, на этом будем заканчивать. Мы с вами выполнили первые сколько квестов 5. А, и на этом можно первую серию заканчивать. В следующей серии уже вы с вами пойдем разузнать, что такое случилось с лисом, дом грубировки, грех. страшно туда идти, но разберемся с вами, друзья. Всем спасибо за просмотр, ждать новую серию. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вам понравилось или что, может, не понравилось, что желательно исправить. В общем, всем удачи и всем пакетово, друзья.